Мусор, как собака, лает Гриша. Конкурентов закопает первый элемент злобы. В кармане плетка. Если слышишь, Гриша едет на разборку. Боже. Простите, я пернул. жирный ублюдок! О, хорошо! Ты не ответил на вопрос. Ты счастлив? Посмотри на меня, я жирный говнюк. У меня сиськи больше, чем у тебя. У меня на шее складок больше, чем в китайском справочнике. Я два года не видел свой член, а это все равно, что объявить его пропавшим без вести. Я все время ем. Я ем, потому что несчастлив. Я несчастлив, потому что ем. Заткни свою пасть, ублюдок! Ты жер.